Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака водолей на июль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Прежде всего хочу сказать о том, что 1 числа Сатурн в ходе своего ретроградного движения выходит из вашего знака и переходит в Козерог. И будет он находиться в Козероге по 17 декабря, то есть полгода. И это будет период, когда, с одной стороны, вы почувствуете облегчение, если Сатурн все таки поставил перед вами новые задачи, и вы захотели покорять новые вершины, то сейчас наступит немножко период передышки. Включенный 12 дом будет давать такой момент, что вам понадобится больше отдыхать, больше прислушиваться к себе и своему телу. Если у кого-то остался нерешенным вопрос переезда, то по данному транзиту в ближайшем полугодии это можно будет решить. К тому же, это период, когда, возможно, вам нужно будет доделывать то, чем вы занимались последние два с половиной года. И в целом, поскольку Сатурн будет проходить по тем градусам Козерога, в которых он уже был, то эти полгода не будут сложными. Это период, когда, наоборот, есть возможность получать определенные результаты какой-то работы, видеть плоды своей деятельности, но каких-то кардинально новых начинаний вряд ли получится в это время. Это хороший период для того, чтобы получать результат и доделывать важные проекты. Меркурий — планета коммуникаций, поездок, документов в течение всего месяца будет находиться в вашем шестом секторе, который отвечает за работу и здоровье. И до 12 числа Меркурий будет ретроградным. Это будет неблагоприятное время, чтобы менять работу, устраиваться на новую работу, а также это период, когда не стоит себя взваливать на себя большое количество задач. А вот после 12 числа, когда уже Меркурий развернется вперед, дела начнут продвигаться вперед намного быстрее. И поэтому вторая половина июля в плане решения каких-то бытовых и рабочих вопросов намного эффективнее. К тому же 1 числа Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием. Это очень важный день, когда может проясниться ситуация, вопрос, связанный с работой, с Вашими коллегами или с Вашим состоянием здоровья. Кстати, если говорить об обследовании, то лучше всего, конечно, обследоваться во второй половине месяца, кроме тех случаев, когда нет возможности откладывать на потом. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе знака Козерог в вашем 12 доме. Это событие может быть очень эмоциональным для вас. Это период, когда вы захотите однозначно побыть наедине с собой, разобраться со своими эмоциями. Но в то же время лунное затмение показывает, что эта ситуация уже завершается и какой-то период вашей внутренней изоляции он тоже подходит к концу. И наступит новый этап в Вашей жизни очень и очень скоро. Но помним, что затмение все таки воздействует больше промежуток времени, поэтому не стоит ориентироваться только на дату самого затмения, так как оно может воздействовать и месяц, и два месяца, и даже три месяца после своей фактической даты. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу. И интересно, что этот аспект будет повторяться еще и 27 числа. Это аспект определенного интеллектуального напряжения для вас. Возможно, вы будете размышлять на какую-то тему, или будете работать с информацией, с бумагами, документами, или будет какая-то срочная поездка, которую нельзя отложить. В целом, квадратура между Меркурием и Марсом — это аспект, когда нужно отстаивать свою точку зрения. И поэтому старайтесь все таки оценивать, действительно ли это нужно, так как затронут ваш Третий Дом, а он больше отвечает за какие-то бытовые споры, которые, в принципе, могут даже и не стоит потраченного времени. 12 числа, как я уже сказала ранее, Меркурий разворачивается в прямое движение, и один день до и один день после этой даты очень хорошее время для вас в плане работы. Это период, когда сами по себе могут решаться какие-то бытовые, рутинные, мелкие дела. Это период, когда есть возможность избавиться от какого-то груза, сложных обязательств. И обычно это происходит даже без вашего вмешательства. То есть так просто могут сложиться обстоятельства. Марс, планета активности, в течение всего месяца будет находиться в вашем третьем секторе поездок, документов и общения. Однозначно, вы будете очень активны в этой сфере. И с учетом того, что Марс будет до конца года находиться в этой сфере, вы можете почувствовать сильное желание что-то изучать, получать новую информацию. Это такая жажда Знаний. Но вы будете изучать не все, что, скажем, попадет под руку. Это период, когда действительно стоит сосредоточить свое внимание на самом важном. Это связано с тем, что Марс замедляется и не будет возможности распыляться на много задач, так как все-таки вы будете более медленно выполнять задуманное, но оно будет более качественно по итогу. 14 числа Марс соединится с Хироном, и это даст возможность развиваться в двух направлениях одновременно. Возможно, это две важные встречи, и вы будете обсуждать какие-то серьезные вопросы. Для женщин это может быть выбор между двумя мужчинами или между двумя предложениями. В любом случае... Тема двойственности она будет присутствовать в этом месяце, поэтому стоит разделять энергию на два проекта, но определить, чтобы это действительно были важные для вас направления. С 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Юпитером, Плутоном и Сатурном. Это период достаточно напряженный в плане работы и здоровья. Старайтесь не планировать много дел на это время, а также старайтесь соблюдать все дедлайны в этом месяце, чтобы на эти числа не накапливалось слишком много работы и задач. 20 числа будет Новолуние в Раке в вашем шестом доме. И опять тема работы, опять тема здоровья. Эта сфера очень активна в этом месяце для вас. И, конечно, Новолуние сможет внести что-то новое, Видно, что какая-то тема изживает себя в плане работы и начинается новый этап. Возможно, многие водолеи будут в этом месяце задумываться о том, чтобы сменить направление деятельности, будут пробовать какие-то альтернативные варианты развития. Однозначно подумайте на эту тему. 22 числа Солнце переходит в знак Лев на месяц. Лев — это ваш седьмой сектор, который отвечает за… Партнерство и взаимодействие с другими людьми. Солнце — это хорошая планета для этой сферы жизни. Она поможет вам укрепить ваши взаимоотношения с окружающими, найти поддержку в лице влиятельных и важных для вас людей. Это, в принципе, замечательное время для того, чтобы взаимодействовать активно с окружающими. Возможно, вы почувствуете сильное желание встречаться с вашими друзьями, или же просто больше контактировать с людьми. 22 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 4 и 6 дом. Это аспект разговоров с родственниками, с близкими людьми. Это аспект неожиданных встреч, неожиданных решений, связанных с темой недвижимости. Это может быть покупка техники для дома. Кстати говоря, этот аспект дважды. Я упоминала в гороскопах на июнь месяц. Если вы внимательно слушали и сопоставляли, как он проигрался, то вам будет легче понимать, какие события могут произойти в этот раз. 27 числа Юпитер будет делать секстиль к Нептуну. И это очень хороший аспект. Это аспект между двумя медленными планетами, поэтому он будет воздействовать целый месяц. И, кстати говоря, в апреле или в марте этого года я снимала об этом аспекте отдельное видео. Я оставлю ссылочку на него, обязательно переходите и смотрите. Я уверена, вы найдете для себя много полезной информации. Это аспект поддержки, внутренней силы. Он затрагивает ваш второй сектор финансов. Поэтому не исключено, что в этом месяце вы будете испытывать везение в финансовом плане. Возможно, это будут удачные покупки или действительно это будет смена работы на более прибыльную. И, наконец, 30 числа Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Нептуну. И будет затронута опять ваша сфера работы. Это может быть важное обсуждение каких-то рабочих моментов, в целом аспект напряженный, поэтому важные рабочие вопросы лучше в этот день не решать. Но все же по аспекту могут быть накопившиеся дела, которые нужно будет решать. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Надеюсь, оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока.